Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас традиционный еженедельный эфир, который обычно проходит по воскресеньям в час дня, но в связи с тем, что у меня в воскресенье запланирована поездка с детьми, я его проведу сегодня в 12. А на улице прекрасная погода, я всех поздравляю с пятницей и с отличным желаю отличного настроения. Вопросы были, и я сейчас, пока вы присоединяетесь, начну на них отвечать. А если у вас есть какие-то свои вопросы, какие-то свои моменты, которые бы хотелось обсудить, не стесняйтесь, пишите в чате, я на все увижу и на все отвечу. Итак, первый вопрос, который поступил в директ. Как делегировать задачи дома или на работе? Сложно контролировать их всех. То есть ситуация, как я поняла, у девушки следующая. А может у молодого человека? Нет, там девушка была. Так вот, ситуация следующая. Есть какие-то задачи, есть какие-то обязанности, которые нужно просить сделать. Давайте разделим в работе. Сделать именно сотрудников. И э, вроде говоришь, сделать, но потом же нужно контролировать, и из-за этого вызывает дискомфорт очень сильный. Возможно, есть какой-то определенный страх у человека, возможно, есть э, просто э, ну, как бы элементарная такая, знаете, внутренняя интеллигентность, которая мешает э, человеку просто-напросто ну, вести диалог и отстаивать какую-то свою точку зрения или свою позицию. И отсюда получается, что э, задачу сделать надо – больше силы, времени уходит на то, чтобы объяснить, делегировать, отконтролировать, и поэтому человек думает, да ну его нафиг, сам все сделаю, быстрее будет. Так вот, как на самом деле, и по факту человек просто погрязает да, в рутине, которую нужно было выполнять другому сотруднику и, соответственно, не успевает сделать какие-то свои основные задачи или очень много времени съедается. Соответственно, как начать научиться делегировать задачи, не только на работе, но и дома. Начнем с работы. Первое, что нужно сделать, если у вас есть определенная сложность, связанная с тем, что вы сложно контролируете, то есть вы побаиваетесь, может быть, сотрудниками, беспокоитесь, что можете обидеть, или еще какая-то ситуация, начните, запланируйте совещания регулярные летучки еженедельные. Можно их сделать раз в неделю, можно два раза в неделю, неделю сделать. Чем эти летучки полезны? Летучка отдела полезна тем, что вы как руководитель можете э, вслух произнести при всех участниках э, определенные задачи на каждого сотрудника, обозначить, почему важно их сделать в этот период, и вам не надо контролировать этого человека. Он должен будет вам отчитаться на следующей летучке о проделанной работе. Поэтому я и говорю, что можно два раза в неделю сделать, чтобы у человека было понимание. Здесь вы свой дискомфорт, который у вас внутренний, вы перекладываете на другого человека, уже сотрудник сам будет понимать о том, что от него ждут ответственность, какой-то, от него ждут ответа публичного, и, соответственно, он не сможет прийти не неподготовленным. Например, вам нужно, чтобы юрист подготовил к определенному сроку договор. И вы вслух произносите на общем совещании. Итак, у нас там планируется такая-то сделка, мы заработаем столько-то. Это же коллектив, соответственно, озвучиваем, почему нам это надо сделать. Для того, чтобы мы заработали с вами, для того, чтобы заработала компания, как следствие мы, юристы должны посмотреть, проанализировать договор и подписать сделку. Юристы, сделайте, пожалуйста, договор к среде. Это возможно? Юрист говорит, да, это возможно. Пожалуйста, сделайте так, чтобы этот договор к среде был подписан. Проанализируйте его, подпишите, поставьте все печати, чтобы никуда не откладывалось. Я вас назначаю ответственным. В среду мы встречаемся, и юрист говорит, а я не сделал. Вы не объясняете, не спрашиваете, почему или еще что-нибудь. Вы говорите, я вас назначила ответственным. То, что вы не сделали, это вы, значит, подвели всю команду исправьте те ошибки, которые вы допустили, в будущем этого не допускайте, И, пожалуйста, когда вы сможете подписать договор. Понятно, что юрист начнет перекладывать ответственность на какого-то другого сотрудника, а вот еще что-нибудь. Вы говорите, мы сейчас не выясняемся, кто прав или кто виноват. Мы говорим о том, что вы были назначены ответственным по этой задаче, и вы ее не сделали. Пострадала вся команда не потому, что вас подвели, а потому что вы подвели всю команду. Пожалуйста, давайте мы не будем сейчас судиться и рядиться. Вы, пожалуйста, сделайте то, что от вас требуется. Соответственно, если вам кто-то мешает, подходите заранее и применяйте, как это говорится, властный инструмент. Да? Вы бы же могли подойти ко мне заранее, и я бы повлияла там, на сотрудника бухгалтерии, который вам что-то не предоставляет. Таким образом, а почему... Не обязательно это будет в таком виде происходить. Я вам просто разыграла как ситуацию, когда руководителю сложно заниматься делегированием и сложно контролировать. Но так или иначе вы сами себя ставите в обязанность не только поставить публично задачу подчиненному, но еще и отконтролировать эту задачу публично. При этом вы не в личных отношениях подходите, когда вам могут там ловши на уши и сказать, «Да все нормально, да ты не понимаешь, да вот у меня там то произошло и все». То есть и вот эти все оправдания, они убираются. Почему? Потому что совещание, оно создает такую профессиональную атмосферу, и вы общаетесь только исключительно по делу. Подведу итог. Для того, чтобы делегировать задачи на работе, создавайте регулярные летучки, обозначайте вслух задачи сотрудникам и на следующей летучке спрашивайте с них исполнение. Если сотрудник не, вы, не сделал, не, не ждите от него оправданий, даже наоборот, скажите, «Я, меня не интересует оправдание, меня в первую очередь интересует, когда вы исправите ошибку, и во вторую очередь меня интересует, что вы предпримете для того, чтобы это не повторилось. Мне не интересно, почему нет. Мне интересно, что вы сделали, чтобы было «да». И отсюда у вас снимается вот этот вот страх общения в тет-а-тет. -а -тет. Вы как руководитель становитесь, ну, грубо говоря, ведущим в этом диалоге среди всех подчиненных, и люди уже будут на следующее совещание приходить подготовленными. Им будет стыдно просто сказать о том, что, вы знаете, я не сделала, потому что все слышали, какая задача стояла, все ждут о том, что каждый будет отчитываться, и это будет вам легче и в помощь. Начинайте с маленьких задач и потом, соответственно, начинайте делегировать более серьезные и ответственные задачи. Не вникайте в рутину, старайтесь этого избегать. Ответственность должна быть на людях, они тоже получают зарплату, это их, так скажем, объем работы. Дома, конечно, сложнее. Вот если говорить про делегирование задачи дома, то тут у нас мы сталкиваемся с тем, что в своем отечестве пророка нет. Я в своей семье как бы давно уже застолбила такой принцип, ну, благо у меня еще у супруг, он как бы согласен с этим принципом о том, что нет женской и мужской работы по дому. Вот это, когда раньше в домах жили, в деревнях, там, да, там есть женская и мужская работа, потому что в большом доме всегда есть чего сделать, да, там, участок обработать, забор починить, там, еще что-то, полку прибить и так далее, и так далее. В квартирах не надо каждый день прибивать полку или клеить обои, или там, я не знаю, чинить кран. Вместе с тем всегда нужно готовить еду, мыть полы, мыть посуду, то есть всегда есть вот такая текущая работа, которая почему-то считается исключительно женской. Ну, я считаю, что это несправедливо. <laughs> Любая работа по дому является общей. Если у вас есть возможность оплачивать домработницу, супер, тогда никто не будет конфликтовать. Но если такой возможности нет, то нужно разделять, устанавливая обыкновенное дежурство, Устанавливаем обыкновенный распорядок дня и э, соблюдаем его. Даже если э, девушка сидит дома по уходу за ребенком, она работает, получается, 7 дней в неделю. Ей нужно давать выходной, ей нужно обязательно давать возможность не мыть посуду целый день, как минимум, или хотя бы два дня в неделю, не мыть ни посуду, ни полы, не притрагиваться к этому. Не хотите сами мыть, дорогие мужчины, приглашайте уборщицу, домработницу, для того, чтобы хотя бы раз в неделю ваша половинка отдыхала от э, рутины, от этой бытовой, потому что именно отсюда возникают основные конфликты. Очень часто вот эти вот накопленные обиды они потом выражаются в скандал. А на самом деле нужно было просто один раз в неделю уборщицу приглашать. И тогда бы никакие, тогда бы тогда бы семейная лодка не разбилась обыд, и тогда бы все было нормально. Так вот, для того чтобы научиться делегировать своей семье, создавайте режим, график и постепенно приучайте своих сыновей. <свят> это я обращаюсь к мамам, о том, что нет женской и мужской работы. Ну и, конечно, своих мужей тоже к этому надо приучать. Нет женской и мужской работы по дому. Мы все э пачкаем, мы все ходим, соответственно, мы все в равной степени должны подметать, мыть, убирать, готовить или там еще что-то, пылесосить, я так думаю. Ну и если вам прям сложно, то ищите возможность выделять специальные деньги для того, чтобы приходила домработница. Надеюсь, я ответила на вопросы, связанные с делегированием. Перейдут к следующему вопросу. Лена, спасибо большое за ответы. Обратную связь в Инстаграме написала. Хотела предложить пообщаться про поправки. Интересно ваше мнение. А... Я так избегала этого вопроса. Я проповедую всем своим подругам устраивать папин день мужики сопротивляются сама целый день своими делами замедляюсь занимаюсь гуляю одна без детей вот прекрасная да марьяна пишет прекрасное предложение папин день должен быть обязательно для того чтобы девчонки могли перезагрузиться пожалуйста мне вот тут пишут и елена спасибо пожалуйста так значит про поправки в конституцию Давайте так, учитывая то, что я так или иначе периодически попадаю в тусовки блогерские, я знаю абсолютно достоверно, что огромные деньги со стороны были выделены государства на пропаганду этих поправок. Причем пропаганду за. Очень многие блогеры рассказывают о том, как здорово и так далее, как будет классно и то, что нужно сохранять семейные ценности и все остальное. Я могу искренне сказать о том, что э, меня возмутила та реклама, которая была, э, и на нее очень много пародий, э, связанных с усыновлением ребенка. Она меня возмутила именно до глубины души, как человека, э, который э, уважает верховенство закона. Я считаю, что эта реклама как раз-таки пропагандирует э, вот ту самую расовую ненависть и все остальное, где показан... Э, парать с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которую усыновляет и почему-то показан в качестве мамы там типичный абсолютно метросексуал. У меня есть знакомые люди нетрадиционной сексуальной ориентации, они так не выглядят. Это абсолютно нормальные мужчины и женщины, которые живут обычной жизнью, они просто, ну, как бы не все готовы афишировать, и не все собираются это делать. Я э, считаю о том, что, я не говорю о том, что нужно там идти голосовать за или против, я говорю о том, что э, Нельзя голосовать в таком виде, как это преподносится. Одной галочкой или все за, или все против. Вот это вот, мне кажется, это как раз-таки ущемление наших интересов и наших прав. И вот то самое верховенство закона, которое я как юрист очень чтила и любила и всегда нежно берегла, для меня оно, ну, мягко говоря, рушится. Я безусловно пойду голосовать, я безусловно выберу то, что я считаю нужным, но я считаю несправедливым одной галкой решать за все пункты. Нужно было каждый пункт, каждую поправку и ставить «да-нет», «да-нет». Вы согласны или не согласны? Вот это тогда бы было, на мой взгляд, справедливо. Сам факт, то, что мы меняем Конституцию, для меня, как для юриста, неприятен, я вам могу честно сказать, потому что для меня Конституция, я с... Там с, давно уже юрист, да, 17 лет практики, с 2000 года я занимаюсь юриспруденцией. Э, еще когда в студенчестве поступила, я начала работать. Так вот, э, на тот момент нам вбивалось вот это вот верховенство закона и верховенство незыблемость Конституции, и я очень романти... романтизировала вообще всю эту ситуацию, и мне казалось, что это настолько правильно, настолько это классно, как, я... как здорово, что я учусь там в 2000-х, а не в 90-х, а не в 80-х советские годы, когда мне навязывали что-то там, или конституции менялись. И тут вот эти поправки, они э, разрушают для меня вот эту вот, э, такую определенную юридическую незыблемость. А, второй момент, э, хорошо, окей, ребят, вы решили поменять. Но нельзя менять одной галочкой. Нельзя. Я считаю, это не э, справедливо Надо было каждую поправку писать «да, нет, да, нет, да, нет». Поэтому э, я схожу, обязательно проголосую. Ну, а как, я не буду рассказывать, потому что, чтобы это не выглядело как агитация. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Не хотела, честно говоря, Конституцию затрагивать, но пришлось. Так, есть комментарии к посту про час, стоимость часа работы, как же увеличить свою стоимость. Вот, друзья, для увеличения стоимости часа работы нужно в первую очередь оценивать рынок и смотреть, какой вы результат даете своему работодателю. Если вы, предположим, вы экономите деньги или вы помогаете зарабатывать? Если вы помогаете зарабатывать, да, то есть там разные профессии могут быть, то, конечно же, ваш результат работы зависит напрямую от дохода работодателя. Придумайте новые рынки сбыта или новые там еще что-то для того, чтобы у вас был высший результат и привязывайте свою, как это сказать, свой доход к процентам от дохода работодателя. И вот, пожалуйста, у вас увеличивается зарплата и, как следствие, стоимость часа работы. Если же вы, предположим, помогаете экономить, то здесь другая ситуация. Можно посмотреть с точки зрения, а сколько сэкономили. Можно, можно ли определенные как бы, премию просить за экономию. Бесконечно экономить тоже сложно. Здесь по большей степени, если вы, предположим, вообще занимаетесь тем, что вы оптимизируете какие-то процессы на работе, что-то быстро решается и так далее. То, что невозможно оценить, связанное с деньгами. Так вот, просто берем и оцениваем как таковой результат. Смотрим, сколько люди зарабатывают в вашем регионе, в этой отрасли, в этой профессии, в должности. И если вы понимаете, что у вас ниже рынка доход, и вы справляетесь со своими обязанностями, к вам нет никаких нареканий, вы вовремя выполняете все задачи да, руководителя, на всех летучках вы всегда красавчик вот, или красавица, да, что все, все вовремя и в срок. Тогда имеет смысл просто написать заявление о том, что прошу пересмотреть зарплату труда в связи с тем, что на рынке вот сейчас эта оценочная стоимость вот такая. И как следствие, как следствие, уже исходя из этого, можно просить, если же вы чувствуете, что у вас есть недостатки в работе, если вы чувствуете, что есть нарекания руководителей к вам, может быть, знаете, они вам напрямую не говорят, но какая-то такая звенящая тишина, да, то есть, возможно, есть то я рекомендую вначале исправить все эти недочеты, расписать свои бизнес-процессы, понять, где, какой результат я даю руководителю, убрать недостатки в работе и таким образом помочь, помочь руководителю, показать руководителю о том, что я более успешный сотрудник. Ну и как следствие добиваться повышения. Только через пользу. А добиваться повышения денег на эмоциях, это пустая трата времени и сил, это, ну, это как это детский подход, ну, дайте мне, пожалуйста, денежек, нет, только через пользу, покажите пользу своему начальнику, покажите, что вот смотрите, там, без вас было то-то, стало то-то, например, я поменяла администратора в канале Инстаграм, и новая девушка, благодаря ей, у меня увеличилось количество подписчиков, у меня лучше оптимизировалась реклама, у меня пошел, у меня появился новый канал продаж определенный. Я, я конечно же, понимаю это, я повышаю ей доход. Почему я должна человеку, который прям круто справляется со своими обязанностями, должна как-то, ну, это, грубо говоря, платить меньше рынка. Нет, я понимаю, что да, она молодец, я ей повышаю доход. Вот. Только через пользу. Только через пользу. Так, следующий. А другой администратор, например, у меня несколько лет работал, я доход нам вообще никак не повышала. Потому что я не видела результата от работы вообще. То есть что-то делали, а результата не было. Так. Следующий вопрос э, про налоговый вычет. Э, что значит налоговый вычет э, при беременности? Э, здесь два варианта. Возможно, если э, была процедура ЭКО, э, то это считается определенной э, сложной процедурой медицинской, и можно получить полностью на всю, от всей суммы 13%. Если же вы просто оплачивали медицинские услуги в медицинском центре, когда вы были беременны, наблюдались на платной основе, то вам полагается налоговый вычет 15 600 максимум. Ну, пользуйтесь, друзья мои, пользуйтесь. Так, обучение за... налоговый вычет за обучение, если взрослый получает второе высшее образование, например, это помогает получить? Конечно. Налоговый вычет вы можете получить независимо, какое по счету у вас высшее образование. Тут важно только то, что вы в этом налоговом периоде оплачивали налог, оплачивали обучение, и вот у вас возникает право, схлопываем, да? Налоговый период это имеется в год то есть в течение года вы оплатили и налог в бюджет и соответственно оплатили свое обучение возникло право все получаем налоговый вычет. Скажите пожалуйста, за если частный детский сад платится из средств материнского капитала возможен ли налоговый вычет вот здесь друзья нет. Закон нам четко запрещает, по-моему, я даже нашла, это статья 219 Налогового кодекса, абзац 4, подпункт 2, пункт 1, статьи 1, 219-й. Так вот, если вы оплачиваете обучение ребенка в высшем учебном заведении, в школе или в детском садике за счет средств материнского капитала, налоговый вычет вам не полагается, потому что вы сами не потратились. А тут именно имеется в виду вот эта вот идея вычета, она заключается в том, что вы потратили из своих денег, с которых вы оплатили налог, как следствие у вас имеется право на возврат. Как накопить на подушку безопасности в условиях карантина? О, это уже пошли вопросы от эфира, который был 23 июня. Кстати, друзья, я хотела спросить, у кого получилось посмотреть эфир в записи или же э, в, прям, в живом формате? Поставьте плюсики, кто, в принципе, просто видел. Кто видел? Если не видели еще эфира, который был 23 числа, во вторник, то поставьте минус. Так. Пока вы, отвечаете. Пока вы отвечаете, перейду к, дальше к ответам на вопросы. А в рамках этого эфира я рассказывала, как вообще создавать инвестиции, как накопить подушку, как закрыть кредиты быстрее. Если кто-то не если до сих пор не смотрели, переходите по ссылке в шапке профиля, там идет первые шаги разумного инвестора, или на сайты латинскими буквами лета.fincul.ru, и там вы сможете увидеть этот прямой эфир. А, запись его. А, вот еще не смотрели. О, кто-то смотрел. Приятно. Вот, даже даже много плюсиков. Приятно, друзья мои, приятно. Так вот, видимо, вопрос в догонку к тому эфиру. А, как же накопить подушку безопасности или финансовый резерв в условиях карантина? А, здесь секрета нет вообще. Для того, чтобы накапливать, нам нужно, конечно же, доход. То есть нам нужно какие-то получать денежные средства для того, что с них откладывать. Если у вас нет в условиях карантина никакого дохода, то нужно его создавать. Или продаем что-нибудь ненужное, продаем что-нибудь нужное, или же ищем дополнительный доход, ищем себе работу. Если доход у нас все-таки есть, или мы справились, мы нашли, то а, откладывать нужно ежемесячно со своего, а, а я предлагаю не только ежемесячно, я предлагаю ежедневно, ежедневно, каждый день, по чуть-чуть. Э, вот этот принцип, когда э, по, ну, вот, курочка по зернышку клюет, когда вы по чуть-чуть откладываете каждый день в фоновом режиме, вы не замечаете этого, и у вас начинает расти финансовый резерв. Например, я уверена, что каждому человеку достаточно легко расстаться там, со 100 рублями. Вот даже есть такой принцип 100 рублей, а можно расстаться со 165 рублями и 10 копеек, что-то купить себе, какая-нибудь, не знаю, булочка или еще что-нибудь. Так вот, если каждый день откладывать эти деньги куда-то на 5% годовых, сейчас, конечно, ставки по депозитам сильно снизились, можно поискать, то за, если по 100 рублей в день, то за 10 лет можно накопить полмиллиона, это вот посчитала я. За 30 лет, если по 165 рублей 10 копеек откладывать под 5% годовых с капитализацией процентов, то за 30 лет можно копить 4 миллиона. На самом деле не обязательно, конечно же, копить в, в, все время в рублях, но финансовый резерв создавать нужно. Вытаскивать а, 10-5% от своей зарплаты бывает людям сложно, потому что а, они видят а, о том, что есть на депозите вот эти деньги, и прям хочется их потратить. А идея в том, чтобы вы каждый день переводили по чуть-чуть на какой-то счет, на котором вы не можете на, с которого вы не будете прям сразу все списывать. А, и таким образом фоном просто представить, что вот я с утра проснулась и 100 рублей перевела на этот счет представьте, что вы пошли и купили чашку кофе, все, вы это деньги потратили за сегодня, за, завтра то же самое, послезавтра то же самое, если не получается по 100 рублей, откладываем по столько, сколько можно, 30, 50, любые деньги подойдут, главное начать это делать регулярно, финансовый резерв создается от регулярных действий, одинаковых, Каждый день встаю и откладываю, встаю и откладываю, и вот так у вас возникает подушка. Она растет достаточно быстро, особенно если вы начинаете любую экономию еще откладывать. Вот, например, например, вы приняли решение купить, ну, я не знаю, там, ежедневник. Вам какой-то ежедневник понравился, и вы хотели потратить там 300 рублей. Пришли в магазин, и он со скидкой стоит 150, но вы-то планировали 300. Отложите 150, как будто вы потратили их на ежедневник. И вот, вот дополнительная экономия еще одна. К тому, что вы каждый день еще откладываете. И в фоновом режиме вы незаметно накопите достаточно хорошую сумму. Так, Елена, здравствуйте. Я надеюсь, я ответила, друзья, как создавать подушку. Елена, здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, лучше накопить более или менее крупную сумму и тогда инвестировать. Или можно сразу покупать акции и тому подобное на небольшие деньги. Вопрос хороший, но для того, чтобы понять, что лучше, нужно знать именно всю вашу предысторию. То есть лучше, если отвечать формально вообще, как бы, что лучше, накопить более-менее или просто начать откладывать. Допустим, что у человека все вопросы решены, там есть финансовый резерв, есть страховка, список целей определен, это, это касается только свободных денег. Так вот, если мы говорим исключительно про свободные деньги, которые у вас есть в наличии, то лучше не откладывать, а начать копить уже сразу на инвестиционном портфеле. То есть не ждать, когда вы накопите там 1100, и вот потом я понесу и, и проинвестирую. Нет, есть 5000, начинаем копить, составили инвестиционный портфель, разобрались в инвестициях, сформировали и начинаем ежемесячно покупать. По 5 тысяч, по 3, по 4, ну по 10 может быть у кого-то получается. Главное, чтобы у вас был э, сбалансированный портфель, и главное, чтобы это были регулярные вложения на свободные деньги. Потому что если эти деньги не свободные, то инвестировать не нужно. Почему я еще говорю о том, что нельзя ждать и накапливать какую-то сумму, а потом вот пойти и инвестировать. Дело в том, что если э, вы будете вот в каком-то таком пребывать ощущении того, что вот сейчас, сейчас я подкоплю, вот сейчас у меня все получится, все получится, слишком много надежд, слишком, вы будете вкладывать э, в эти деньги, там, в эти 50, 30, 40 или 100 тысяч рублей, которые вы отложили для инвестиций, огромное количество веры. То есть вы головой будете поминимать, что фондовый рынок это риск, но вы будете считать, что вот эти 100 тысяч вам должны уже завтра приносить огромные деньги. На подсознательном уровне, это психология, мы верим в лучшее всегда. Поэтому для того и человек, конечно же, получает разочарование огромное, огромное разочарование. Поэтому для того, чтобы этого избежать, не нужно сильно вкладывать эмоци... эмоционально в свои сбережения. Нужно просто по чуть-чуть, по чуть-чуть откладывать. И таким образом вы со временем накопите хороший финансовый резерв для безбедного будущего. Надеюсь, я ответила. А у нас как раз сегодня, кстати, в 23.30 закрываются продажи в тренинг здравствуйте есть 50 тысяч рублей подскажите пожалуйста как что лучше купить доллар или евро или акции или положить в кредит потому что есть кредит видимо в год один раз такое, такая премия бывает но регулярно слушайте отвечу достаточно банально лучше прийти в тренинг Дело в том, что вот тот, который у нас стартовал, запись в курс стартовала 23 июня, во вторник, и закрывается продажа сегодня. Лучше прийти в тренинг, почему? Потому что, когда у вас есть какие-то финансовые сбережения, вы эти деньги должны распределить по своим целям, вы должны понимать вообще, что у вас происходит. Одно дело... Есть желание проинвестировать, а есть желание, какое-то другое цель закрыть, ведь деньги это все равно средство. Я очень редко, я встречаю, честно, есть клиенты, которые приходят и говорят, я просто хочу, чтобы у меня было там, 5 миллионов на банковском счете, больше мне ничего не надо. Ну то есть есть такое желание, ни недвижимость, ни золото, ни акции, ни облигации, живые деньги, есть такая потребность у человека. Но большинство людей не хотят просто сидеть на деньгах, это достаточно сложно эмоционально, потому что у нас вообще не принято на больших денежных суммах сидеть, у нас сразу зуд начинается, пойти потратить еще что-нибудь, там не дай бог премию дали, тут же хочется сразу же ее на что-то спустить, так скажем. Поэтому для того, чтобы разумно распорядиться регулярной премией, вам нужно понимать все свои финансовые цели. Это мы делаем как раз в первом модуле. Вот 30 июня стартуем и уже к 5 июля у людей, которые вошли в тренинг, будет список целей до конца своей жизни на руках. Второе, что нужно сделать, конечно же, посмотреть, что у нас с кредитами. Это мы как раз делаем во втором модуле и выстраиваем план по погашению кредитов. Может быть, вам действительно разумнее закрыть. А с другой стороны, если у вас нет финансового резерва, то вы находитесь в группе риска. Может быть, вам вообще нельзя это не инвестировать, ничего, вам надо это оставить как финансовую подушку, как подушку безопасности. Потому что если что-то произойдет, у вас кредит и нет денег для того, чтобы решить вопрос. Соответственно, вам придется в другой кредит влезать, это опасно, так нельзя. А, ну и, конечно же, разобраться с бюджетом, а нет ли у нас каких-то лишних трат, потому что а, вот я не шучу каждый раз, когда к нам приходят клиенты, я же говорю о том всегда, что наш тренинг окупается, то есть люди приходят, они платят деньги за обучение и они окупают эти деньги, окупают они в первую очередь потому, что мы находим, а, сейчас расскажу, а, находим в бюджете всегда экономию, всегда без потери качества жизни. Человек сам, когда начинает экономить, он сажает себя на хлеб и воду. Мы помогаем сделать так, чтобы вы откладывали чувствовали себя комфортно, вам не казалось, что вы себя в чем-то ущемляете, вы точно так же, как жили и живете. Но при этом у вас еще и подушка росла, и кредиты закрывались, и инвестиции появились. Результатом тренинга является личный финансовый план первой ступени, а во второй ступени это ваш инвестиционный портфель, который вы, собственно, начинаете уже покупать. По факту за один месяц, то есть это экспресс-курс, за один месяц вы станете финансово грамотным человеком. Вот, по поводу стоимости, подробности все по, на сайте, ссылка в описании профиля, первые шаги разумного инвестора, можно туда переходить, или забивайте латиницей в, поисков, в поисковике, латиницей лето.финкуль.ру, можно сразу в адресную строчку забивать, ру и там вся таблица выкладок есть. Почему не называю слух? Потому что там несколько вариантов, возможно. Там, возможно, покупка первой ступени, это личный финансовый план, вторая ступени – это инвестиции. Можно и первая, и вторая. Тогда будет со скидкой 4,5 тысячи. А, ну, если уж очень хочется, можно, конечно, ко мне в коучинг пойти, но, поверьте, кураторы не, не, этот, не слабее меня. То есть, можно и тренинг окупится. За, в процессе обучения он за полгода окупается. Вот недавно у меня клиент выставлял сторис, его инвестиционный портфель в долларах принес 8% годовых. В долларах, это в валюте 8 годовых. Ну, приятно. Благодаря всего лишь разумным инвестициям, просто разумным инвестициям. Так, следующий вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, выступление президента, которое состоялось 23 июня. Хорошо. А, ну, что я могу сказать по факту, да, все ждем, родители, у кого есть дети, если вы подавали ранее заявку на получение выплат, будет повторно, с июля месяца будут выплачивать, соответственно, ничего дополнительно подавать не надо. Просто ждем, что в очередной раз нам переведут там тут, те деньги, которые переводились, в моем случае это двадцатка, по 10 тысяч на каждого ребенка. Ну, а то, что касается второй части Мерлезонского балета, то, что связано с прогрессивной налоговой ставкой. Что это такое? Вы в курсе о том, что есть у нас такое понятие, как... Привет, привет! У нас есть такое понятие, как налоговая ставка, налог, до... налог на доходы физических лиц 13%. Так вот, начиная с 2021 года вводится постепенно прогрессивная ставка, про нее говорят очень давно, очень давно, ее очень давно хотели ввести, но сейчас это прям становится актуальным. То, что будет 15% налог, он будет не на всех на сегодняшний момент начисляться, он будет начисляться только на людей, которые зарабатывают свыше 5 миллионов в год и только на разницу от этих 5 миллионов по сути, это у того, у того человека, у кого белая зарплата, 416 тысяч больше. Понятно, что люди, которые получают доход от бизнеса, у них там другие налога, другое налогообложение там и так далее. То есть, по факту, если, как оно будет выглядеть на практике, я пока сказать не могу, я жду вот документов для того, чтобы прочитать, я обязательно сделаю на эту тему пост. Но, как я поняла, то, что озвучил президент, это будет выглядеть так, то есть мы зарабатываем, предположим, 450 тысяч рублей в месяц, с 416 тысяч нас удержали 13%, а разница, ну, там, с 420, да, тогда допустим, чтобы округлить. А разница с 30 тысяч я уже заплачу 15%. Ну, получается, 15 годовых, то есть 30 на 12 надо Нажать и за год я заплачу с этих 30 тысяч годовых 15%. А чему стоит готовиться? Какое вообще впечатление общего у меня возникло? В связи с тем, что наше государство очень много выдало денег, очень много. Мы реально поддержали не только детей, врачей, предпринимателей, людей, находящихся застрявших за границей, были выплаты. То есть огромное количество вливаний было из бюджета в население. Сейчас надо будет их возмещать, все эти расходы. Бюджет же не резиновый. Он был спланирован. И, соответственно, учитывая пандемию, учитывая о том, что сейчас такая идет помощь и финансовая поддержка, будет ответная реакция. Ответная реакция будет в виде налогов. Будут более жестоко смотреть, взыскивать недоимки и следить за любыми переводами денежными. Соответственно, нас так или иначе будут подталкивать к тому, чтобы мы выходили в самостоятельное плавание. Отчасти. Выгоднее будет работать уже индивидуальным предпринимателем и заключать договор с компанией и оказывать ей те же самые услуги, которые ты раньше оказывала по трудовому договору. Но вместе с тем ты будешь нести ответственность. Ты сам будешь оплачивать свои пенсионные взносы, ты будешь сам оплачивать свой отпуск, ты сам себе будешь оплачивать и обеспечивать какую-то безопасность в случае беременности и родов тех же самых. Ты сам будешь вносить эти взносы с ФСС и так далее. Все это, друзья мои, говорит о том, что нам нужно... Учиться и брать самостоятельность на себя, за свою жизнь, за свое будущее. Не надеяться, опять же, на пенсию, ну это никто не отменял, это я всегда говорю, а копить самостоятельно. Именно поэтому нужно разбираться в инвестициях, вести бюджет, откладывать, закрывать кредиты, понимать, что, зачем, куда. Ну и, конечно, в помощь тренинг «Деньги есть всегда» приходите, ссылка в описании профиля. Если кому-то интересно, то забиваем в адресной строке латиницей лето.финкульт.ру. Всех ждем-с. Подскажите, пожалуйста, куда пропал Роман Аргашоков? Вы знаете, Роман Аргашоков уже как пять лет, наверное, пропал, да, но до сих пор его все вспоминают. Рома, он не пропал, он просто перестал работать в этой сфере, он ушел в другое направление, и продал мне бизнес. То есть у него все хорошо, он занимается другими вопросами. Он перестал консультировать людей по финансовой грамотности, его увлекают сейчас другие темы. Ну, как все, все прекрасно. Если какие-то подробности нужны, вы задавайте, я постараюсь ответить. Я просто не знаю, что еще добавить. Так, если есть еще вопросы, вы можете их задавать. Если вопросов нет, у меня, в принципе, сейчас я еще раз посмотрю, у меня, по-моему, по я все озвучила, то, что я обещала. Так, про делегирование, про это, про это, да, весь список. Он ушел в политику? Нет, пока нет. Но не исключаю, Рома, он же очень... А, ну, во-первых, он умный, и во-вторых, он активный, поэтому не исключаю, что, возможно, его ждет такое будущее, но на сегодняшний момент нет, пока не избирался никуда. А, так, по самозанятым будут изменения? А, на сегодняшний момент пока их нет, но они точно будут, потому что вот та ставка, которая предложена на сегодняшний момент, вот на этот этапе, там, 4, пока три потому что налоговый вычет дают, но формально 4 при работе с физиками и 6 при работе с юриками, конечно же, потом приведет к тому, что всех заставят выйти из тени и потом будут поднимать. Я думаю, что еще несколько, ну, может, годик-два поддержат вот эту ставку, чтобы люди привыкли, все вышли, все успокоились, а потом доведут до 6 и до 8, как у ИПшников. Я думаю, что их приравняют. Плюс ко всему, хотят же сделать по самозанятым достаточно более широкие возможности, то есть, чтобы у них было больше возможностей, как у индивидуальных предпринимателей. В дальнейшем, я уверена, что налоговая нагрузка будет увеличиваться, безусловно. Друзья мои, здесь же даже логика обыкновенная, здесь обыкновенная математика. Мы, бюджет очень сильно подыстощился за счет вот этой пандемии, за счет финансовой поддержки. Нужно сейчас взыскивать. И сейчас будут увеличивать налоговую нагрузку, взыскивать штрафы больше и серьезнее. Там будут провоцироваться проверки физических лиц. Если индивидуальные предприниматели будут сконтролировать, как вы переводите деньги со своих счетов. Вот очень важно. Индивидуальные предприниматели... Вот в некоторых интернет-банках есть такая система, что вы переводите деньги для собственного нужд или как в рамках зарплатного проекта. Так вот, вот этот момент надо отслеживать всем ИПшникам. Потому что если вы, не дай бог, поставите галочку не туда, предположим, переводите для себя, а нечаянно не заметили, получилось как зарплатный проект, будут вопросы. Вопросы, конечно, возникнут. А почему? Это же должно быть налогом облагаться эта сумма. Почему она не облагается? Где недоимка? Ай-яй-яй. Поэтому надо быть осторожным, внимательным и э, готовиться к этому. Плюс не забываем про э, НДФЛ, налог с доходов депозитов. Учитывая сейчас процентную ставку ключевую 4,5%, по факту, э, если вы зарабатываете на депозитах, с 2021 года это начинается, если вы э, зарабатываете на депозитах больше, чем 45 тысяч, с разницей 13% пожалуйста оплатите. Если они дальше будут ключевую ставку снижать, то умножаем миллион на ту ключевую ставку, которая будет действовать. Это тот максимальный, на, та максимальная сумма дохода, которая будет неналогооблагаемая. Если больше, с разницей налог. С учетом грядущих изменений самозанятым стать или ИП, если репетитор, например. Пока самозанятым. Вот серьезно, пока самозанятым, это гораздо, вы все равно экономите. Существенно на сегодняшний момент, пока вы экономите. Поэтому выгоднее быть самозанятым, чем ИПшником. Потому что ИПшник все равно сразу начинает расходы нести на содержание, на пенсионку, на другие другие вопросы. У, у самозанятого хоть и прав меньше, но пока расходов меньше. А там уже когда они там все ведут, хотя бы год-два человек точно может нормально зарабатывать. Ну, здесь нет какой-то фантазии. Я не говорю о том, что, знаете, я там параноик, я считаю, что все в сговоре. Нет, это же, ну, логика. Мы же с вами понимаем о том, что если они сейчас дают, они должны будут взымать. И в связи с этим не бойтесь налоговой. Они будут по-любому вас не слышать, будут по-любому моменты, которые, да это же несправедливо, но нельзя так себя вести. Готовьтесь к судам. Просто тупо морально. Не бойтесь. Налоговой. Надо ходить и защищаться. Ничего не поделаешь. Ну, как по-другому. Друзья, если вопросов нет, то я прям сегодня вас и не сильно задерживала. Если вопросов нет, то ставьте мне в чате минус. Я буду завершать эфир, сохранять его. Еще раз объявляю о том, что сегодня закрываются продажи в 23.30 на тренинг. Экспресс-курс тренинга «Деньги есть всегда». Цена, поверьте мне, приятная, потому что следующий запуск будет у нас в конце сентября, и там цена будет не ниже 20 -ки. почему? Потому что это будет живой эфир, а на сегодняшний момент вы смотрите по видеоурокам, по шаговой инструкции другой формат преподнесения информации, и вы уже за месяц станете финансово грамотным человеком, у вас будет личный финансовый план, оптимизированный бюджет, экономия по расходам, составленный список целей до конца своих <сих> дней, если хотите, ну или точно до пенсионного возраста, и, конечно же, сбалансированный инвестиционный портфель, и вы уже в августе можете начать инвестировать, было бы желание. Все это возможно в тренинге «Деньги есть всегда» всего лишь за один месяц. Поэтому переходите по ссылке в описании профиля, или же первая кнопка, или же вбивайте в поисковик или в адресную строчку сразу же, латиницей лето.финкуль.ру те кто со мной уже идет в обучение рада буду вас видеть 30 июня мы встречаемся в 8 часов вечера по Москве будет первое организационное занятие расскажу про наш секретный чат и начинаем работу активно к новой жизни финансового грамотного человека Всем спасибо, что были сегодня со мной на эфире. Спасибо за ваши вопросы. Мне очень приятно, что вы их продолжаете писать. В связи с летним периодом, возможно, прямые эфиры будут не еженедельные, а раз в две недели. Но вы в любом случае можете оставлять свои запросы под этим или другими постами или пишите самое лучшее в директ, чтобы мы их не упускали. Следующий прямой эфир, наверное, пока будет планово на 5 июля, если ничего не изменится. Если что-то изменится, я обязательно буду сообщать. Следите за новостями и постами. Всем счастливо и увидимся с 30 июня с теми, кто оплатил обучение. До встречи!